Блуждал, скитался, ночами терялся В обычном счастье уже не нуждался Скорьше местным в тот день накидался Еще пенной добавки, я не стеснялся Темная ночь, на улице дождь Мое тело пронзало, мерзлая дрожь Откуда взялась ты, и сейчас не отвечу Ну вот уж рассвет, а ночь не замечена И снова и снова хотел тебя встретить, За это и сейчас бы отдал все на свете Прошла так неделя, и следом другая, Ночные разлуки, я умираю. Вспомни, родной, как ее ты добивался. Вспомни, родной. Как в глаза ей улыбался, Ночи напролет Ты в любви ей признавался, И по утрам в пастель кофе ты старался. И вот живем вместе, души я не чаю, Уж год позади ты мне как родная. Ни дня друг без друга, ни дня без объятий И вот нам Господь подарил лучик счастья В истории этой нету конца Ведь все хорошо у нас, это судьба И будем мы вместе, всегда и везде Уверен я точно, что даже во сне Вспомни, родной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 Спасибо, родная, за то, что ты есть. Прости меня, что недостаточно уделяю тебе внимания. Я тебя очень сильно люблю. Ты мое счастье, Ты моя любовь.